Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале МерМелКон, меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в ФНАФ. А, прошлая серия у нас получилась какая-то странная, лагучая, тягучая. А, не знаю почему, но игра стала что-то как-то проседать. Прям вот как-то это настолько странно, что как-то отвратительно. А, плюс, нам нужен а, сейчас с тобой билет на... Боулинг Бони а, Я если честно Простую серию еще не монтировал Поэтому я в целом Не посмотрел, возможно мы где-то пропустили Билет, мы же его брали с тобой Я же не совсем чеканутая Может где-то Я его пропустил Пока в, в этом был В Пока был, может где-то его пропустил Поэтому давай Я сейчас вернусь Быстренько посмотрю, а потом э, перемотаю к тому моменту, где его найду, хорошо? An Короче, я забрал пропуск, но забыл any забрать any uh, сам пропуск. Мы же, получается, проигрывали? Ладно, ладно, ладно. Это не страшно, это мы уходим. Да, боюсь, боюсь Ой-ой-ой-ой, ухожу ой, ой, ой, ой. Чика стояла нет, все Меня здесь нет Так, за эту серию нам по-любому нужно разобраться с Чикой Это даже не обсуждается Плюс, плюс, плюс Знаешь, что хочу сказать Получается, на прошлой неделе у нас немножко были Проблемы с расписанием Я немножко не успел ДБД выложить в субботу но выложил его, получается, в воскресенье, и в воскресенье еще одно видео выпустил. Не вот это, но другое. Также, также, э, я решил э, выпустить в понедельник э, прошлую серию ФНАФа, потому что решил, что не будет у меня выходного, раз я так немножко в график не укладываюсь, надо что-то взамен давать, получается. Если, как бы, ну, как говорится, знаешь, если ты совершил где-то... Опа-на... Если ты совершил где-то ошибку, как бы надо что-то сделать для ее этого. Устранение. Как бы комплимент от шеф-повара, можно так сказать. Здесь что-нибудь есть интересное? Зачем мне пистолет этот беспонтовый? Я вот его беру, и я не могу переключиться на фонарик. Эм, извините. Ладно. Игра все еще как-то работает странно. Пиньята, Фредди, Хорошо. Хорошо, тут по-любому есть какой-нибудь трофей за collectables, да? А, я не знаю, почему у меня так лагает Вот честно М -м -м -м. Давай, может, графику убавим, я не знаю Может, из-за того, что яркость я выкрутил Давай я поменьше сделаю, ладно а Сбросить значение, допустим Вот, все. Может, из-за этого стало лагать сильнее? Потому что я, ну, я не понимаю, из-за чего еще можно общие При Прицел есть! Блять, прицел это хорошо. Вот это где-то был раньше. Подожди. Я, блин, мог воспользоваться прицелом в прошлый раз. Да ты угораешь. Ну за что? Громкость эффектов, громкость голоса. В принципе, с громкостью у нас все хорошо. Поэтому ладно. А, я не знаю, ну, а что еще? Контрастность. Можно убавить гамму. Ну. Не знаю из-за чего, если честно, может оно так лагать. Блин, реально есть прицел. Хорош. Давай я еще чувствительность все-таки убавлю. Может и, может это влияет. Я не понимаю просто, что еще может быть. Просто что... Вот что игре нужно, чтобы функционировать достойно, нормально. Ой, я, вот я уже говорил, честно, если бы я знал, что так будет, я бы не стал покупать игру. Так-то у нее задумка интересная. Задумка реально интересная, я согласен. Интересно походить, по изучать вот эту кафе, пиццерию, как бы, да, оно все забавно. Плюс получается тут такая тема... А вот, кстати, вон там мы Фредди находили, да? Да. Интересно поизучать все это... Вот, я про это и говорю сейчас. Поизучать, походить всю эту подноготную прям, кафешку, что здесь как. Находить какие-то секретики, что-то это 5-10. Так, это я тоже понял. А, но в чем соль? В чем соль? А, вот если бы оно все функционировало хорошо. И сами а, декорации и аниматроники были чуть-чуть по этого, на как Более ужасающими. Хотя, видишь, в чем прикол? Тут идет захват на то, что их любят дети. То есть дети к ним приходят. То есть они не должны быть страшными, они должны быть привлекательными. Но Чика нифига не привлекательна, она криповая, прям до ужаса. И. Подожди, а на третьем этаже, да? М -м, да, на третьем этаже у нас э -э, Бейсбол, господи. Боулинг э -э, этого. Бонни. Идем туда. Нам нужно туда, я напоминаю, чтобы найти какую-то жидкость Монти. Так, давай я сохранюсь, потому что. Потому что, как бы, почему бы нет. А -а -а -а -а -а -а. Новая ячейка. Да. Новая ячейка. Все хорошо. Новая ячейка, очередная новая ячейка. Ну, потому что, ну, никогда не знаешь, когда нужно откатиться к какому-нибудь сохранению. Вдруг, мало ли, у нас что-нибудь забагует, сломается. А с, а с тем, как работает эта игра, это вполне себе вероятный вариант. Ой, блин, я не знаю, как это смотреть. Ну, кстати, на записи... Оно не так сильно бросается в глаза, что оно багует. Я не знаю, карта видеозахвата может как-то чуть-чуть сглаживает это все. Но у меня просто, я не знаю, вот я вот вижу, отвратительно прям лагает. Прям каждый мой шаг, я жму. Да я нажал! Пиздец. Впусти меня! Впусти меня в лифт! Нажимай! Нажимай! Нет! Пока! Успел, блин Блин, на кнопку даже нажать уже не могу Нормально, что за фигня Ой, и эта музычка уже начинает приедаться О, во, во, брутально Брутальный постер Такой же, так, боулинг Бонни А что у нас с Бонни не так? Где Бонни? Вообще у нас же как идет тандем всегда был э, в первом во фнафе в первом во фнафе э, в первом фнафе была Бонни, Чика Фредди и Фокси. Тут, а, а тут появилась нафиг Рокси. Ну допустим Рокси это за место Фокси, а, да? Рокси за место Фокси, а Монти за место Бони. Так-то, не смотри на постерах миленькие все. Здравствуй, здравствуй, товарищ. Но Бони похож, как из оригинальных частей. Я надеюсь, здесь нет никаких-нибудь кошмариющих аниматроников. Ну хотя вон есть отвлекающие всякие эти автоматы, поэтому, вероятно, что... Подожди, я запутался немножко. Это куда идет? Это то же самое, только... Блин, вот сейчас бы не попадаться в этих ребят, на самом деле. Хотя тут светло, может их это стоит вырубать? то же самое. воу во во во во во во здесь кто-то есть? во во а а во Нет. Mm -hmm. Где? Она ходит, вот. Блин, то есть она здесь есть. Ясно. Я не знаю, с какой э, чудесной, прям великой скоростью они перемещаются, поэтому. Так, но ну, у меня есть прицел теперь, бляха, мука. Вот почему, почему ты молчал, что здесь есть прицел? А Что это? Если б я знал. Если б я знал, что здесь есть прицел, блин. Я бы в прошлый раз прошел бы это за, ну, в миллиард раз проще, потому что, ну как это? Так, я могу почитать? А в целом, давай здесь сядем, почитаем, почему нет? Почему нет? Инструкция эксплуатации пресса, а это мы читали. А, Где-то в здании находится автомат с игрой Princess Quest 1, настоящий игровой автомат. Наверное, разрабы сделали его на базе той старой игры для мобильников, но зачем было а... портировать ее на автомат? Чего? Какой принцесс квест <laughs> Мы же играем в ФНАФ Какие принцесс квест Так, сейчас если кто-нибудь Вот так нельзя делать, вот я тебе говорю Так нельзя ходить по дорожкам По дорожкам, блин, если честно Кстати А че? Может в боулинг сходить? Ну, в смысле, не здесь, а <laughs> в реальности Что-то давно в боулинге не было Не был И что-то сейчас так и захотелось в боулинг поиграть а что там смотришь? Вот ты что смотришь? А? Че ему пофиг? Чувак ты залип. Ну ладно, поломался. Так где Чика? А, я ничего не нашел пока. Опа, опа, опа, опа, опа, на еще большой кусок. Так эти меня не палят, насколько я понимаю, это... А, кстати, а почему... <coughs> почему весь э, персонал вот этих роботов, знаешь, не едет на какую-нибудь стоянку, типа, отдыхать? Там подзаряжаться. Опа, вижу подарок. Подзаряжаться, все дела, потому что, ну, как бы... Зачем они функционируют посреди ночи? Я как бы понимаю, а э, вот этих охранников с фонариками, которые э, здесь катаются, они... Это что, это пасхалка? Я ведь на такую куклу находил, но если честно, не знаю, кто это. Если быть, спрятаться, значит она сюда может зайти. Ладно. Я, если честно, не знаю, кто эти персонажи, потому что, ну вот я играл. Я уже говорил, я играл в первую часть, проходил полностью, вторую проходил. Вот она! Отлично. Отлично, я нашел ее. Я ее нашел. Хорошо, что я ее заметил, потому что если бы я ее не заметил, было бы грустно. Было бы грустно печатать. Ой, это срез. Давай, давай это будет срез, пожалуйста. Так, ну у меня есть пистолет, в принципе, файзер бласт. Ага. Я не знаю, что лучше файзер бласт или фотоаппарат. Но, золотой монти, допустим. Но если игра тебе прям очень сильно дико зайдет, мы можем потом сделать отдельный видос по... По альтернативным прохождениям. То есть, получается, у нас в самом начале игры можно было пойти и попытаться сбежать через... Э, получается, вверх. Через третий этаж. Или через низ. Мы пошли через низ. Можем посмотреть, что будет... Что будет, если пойти... Да что такое? Что будет, если пойти наверх? Можем посмотреть... Так, ладно, отступаем. А вот еще дверь. Да не зависай. Все? Да что такое? Что за шум? Что за шум? Прям шум такой странный. Есть что? Есть что? Секреты? Секреточки-пасхалочки спокойно так резко бляха напугал вот в этом есть Так давай я проскочу быстро вот не успел Что за звуки Нет. А как мне выйти? Ёб твою за ногу Бляха Откуда вас здесь так много? Вы, вы меня нашли? Вы меня выследили? Пайпи? Сейчас у меня бластер перезарядится Сучки Блин, а я не убегу Я сейчас не убегу вообще никак Ладно Ясно, ясно, подожди а, Откуда они здесь взялись? Откуда они здесь взялись? И что я говорил перед тем, как они здесь взялись? Что-что-то шумит Ну это шумили они, это я уже понял Как они выползли из своего подвала Вот это интересно, это интересно И почему сейчас? Почему именно сейчас? Вы пришли отомстить мне? Блин, я говорил, Фредди Я говори... Я где? Это сейчас назад туда идти Это все записки поднимать заново, да? Бля, хам, Тут еще Чика где-то ходит. Ясно. Мне пофиг на Чику, если честно. Поэтому. Отдохни немножко. Отдо отдохни немножко, пожалуйста. You? <laughs> Привет. Не видит меня? Написано видит. Подожди, подожди, подожди. Вот. Так, бегу. В принципе, нормально. А... Она меня, в принципе, не должна поймать сейчас. Она вон там ходит Она меня уже потеряла. Все. А, отлично. Сейчас а, разобраться главное с этими пацанами. М -м -м -м. Потому что их прям что-то дофигища прям вышло. Что это было? А, я еще говорю про части, которые я играл. Все, давай. Мне говорят некоторые личности, близкие, так сказать, товарищи, то, что я очень быстро переключаю свое внимание. Вот я говорю про одно, и такой херакс, вот через две секунды я уже могу говорить вообще про абсолютно другое. И непонятно, хорошо это или плохо. Как бы... Оу. Вот это я не видел. Или видел. Как бы скажи, хорошо это или плохо. Чтоб я знал. Проверка безопасности. Отдел запчастей и обслуживания опасается, что Чика может получить серьезные повреждения, если попадет в пресс для мусора. Всегда проверяйте пресс для мусора перед использованием. Перед использованием Запрещается использовать пресс для мусора Для утилизации пиццы, объектов со вкусом пиццы Или материалов с запахом пиццы Особенно секретной смеси монти В противном случае стоимость замены чики Будет удержана из вашей заработной платы Ну это, это прям жирнючий намек Жирнючий намек на то Как сломать чику Но я в принципе и без них разобрался Я хотел вернуться туда Сломать ее, я так и думал почему-то что так будет Ладно, ладно, ладно, давайте засранцы Так, мне по сути надо проскочить вон в то здание. Вон туда. А потом мне надо до лифта дощемать. По идее. Бляха. До свидания. Отлично. Отлично. Рекари. Подожди, подожди, надо ее пристрелить. Все, Изи. Изи. А, то есть, получается, если бы я решил прощимать а, без вот этих всех этих наших плюшечных а, проверок, то я мог и пропустить вот такую штуку, что вот эти пацаны вернулись за мной. Как бы, они хотели, может, со мной подружиться, но... Судя по всему, я как бы отказываюсь в это верить Так-то пацаны играют Тише едешь, даже дальше будешь Отлично, отлично играют Прям вообще классно Мы уже обсудили, а это Я что, в экран плюнул Зачем? <laughs> Зачем? <laughs> Не надо Так, ну вот с прицелом же Оно в миллиард раз проще, да? Только у меня почему-то пропала Иконка А, вот она появилась я не могу фонарик выбрать Фонарик вверх Да? Да, все Отлично, я не понял, вырубаются ли эти роботы Ну-ка, давай проверим Вот сейчас идет Да, блин, не попадаю Или попадаю, но не работает Ладно, нам сейчас нужно на первый этаж спуститься Во-первых, нам нужно сейчас спуститься на второй этаж Ай, блин! Она не видела, да? Блин, ну это плохо. Если она сейчас меня спалит, это будет просто кошмарно. А почему, когда она тебя палит, почему ее нельзя застрелить? Ну, в смысле, с, с бластера. Так, ладно, найдет и найдет хрен с ним. Я в тот момент вообще изичный. А, Используйте секретную смесь Монти в прессоре для, для муса это Для муса Для мусса, да, будем мус готовить для Чики. Узнать, как вывести Монти из эксплуатации, узнать, как вывести Чику из эксплуатации. Это все уже есть. Использую билет на вечеринку, чтобы найти фас-камер на территории... А можно? А у меня же нет. А у меня нет его. Найти комнату охраны в самом уголке на третьем этаже. Это здание еще активно? Мне кажется, нет. Да ну ж... Но я Рокси не слышу вообще Я не слышу, чтобы она где-то рядом была угу. Все, сохранение, отлично Блин, только не лагай, пожалуйста Ну что ж такое это? Не понимаю А я то ли отвык, то ли она действительно лагает у меня Ну, лагала до этого, точнее Но это, это начинает меня уже это Немного раздражать Так, ладно, давай на первый этаж Я думаю, здесь спустимся Так, а почему у нас есть задание Вывести Чику, вывести Монти Но нет Рокси а, это по-любому какая-нибудь э, Скажи, я скажу Какая-нибудь сюжетная штука Что Рокси надо обязательно в последний момент вывести Что-то гудит Крольчиха где-то лазит в Ваня? В Ваня? Крольчиха по имени Ваня Звучит как сказка или какой-нибудь мультик Так, что у нас по времени? Нормально Нормально идем, Плюс я там отрежу. Ну, блин, отрежу я там не так много. Мы там быстро, в принципе, прощевали. Так, где-то здесь есть лифт. То есть, в прошлый раз мы запустили этот пресс. Нам сейчас, по сути, спуститься и включить его все. То есть, не зря сходили, получается. Но за, -за заход можно было бы уже сделать быстрее. Ну, ладно. Была бы, был бы у меня билет на боулинг-боне. Я бы в прошлой серии, может, это все и сделал. Хотя, хотя не знаю... Не знаю, затрудняюсь встретить Лифт, кстати, тоже весь пошарпанный. Вот эта штука мне кого-то напоминает Знаешь, кого напоминает? А Вот ножки, ручки Она из крыша бандикута этот а, Рупер Ру или... Ну, короче, как-то там это, собака вот эта бешеная была а, Синяя Вечно синяя Вечно молодая Отсылочки, отсылочки К песенкам Все, песня кончилась Мне эта песня, здесь, честно... А, ты здесь был? Ну ладно Я сохранился даже а -а -а -а, Подожди Сюда? Да Подожди, Грегори а, Возьми фонарик А да куда ты? Отдохни. И чё, как? И как это использовать? Как использовать смесь Монти? Сейчас секу. Сейчас секу. Где-то здесь она была. А движение, а она вышла вот, стоит. Я вот там сижу. Ладно, и что застрелю ее? Так сейчас мне просто надо спрятаться. Да, ну хорош. Я за захолебал в тебя стрелять. Чика, родная, ты сама меня вынуждаешь. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот здесь кнопка. Ну. А, просто нажать надо было? И все? То есть так она это не видит, да? Я чувствую пиццу. Пиццу. Ну да, это, это жесть. Запускай. Жми на рычаг, кронг. Прощай. Что мы... Стреляй, Грегори. Стреляй. Фигана сова, у нее на 360 вертится голова. Так, дай, дай ей волшебного пендаля. Сме сме смело. Грегори, это было Смело. У меня есть пис. Оп, нифига себе. Мощно. Грегори так у нас красавчик. Видал, как он какую-нибудь прописал. Куда? Отдай ногу. Здесь она такая коза из последних сил решила затянуть нас с собой в мусорную бездну. Коза. Привет. Взять. Так у нее все, у нее клюва нет, ей клюв оторвало. чеки. Где? У нее <laughs> нет клюва. Не, не скажу зла. Не скажу зла, не вижу зла и не слышу зла. А ну и сейчас не слышу, не вижу это глаза Рокси, не говорю зла это Монти, да? Так будет. Уж какие-то опять отсылочки, то. Теории про 7 смертных грехов То про какие-то эти какое, Не вижу, не бдю, не понимаю Так Сохранение есть, это превосходно Куда она затянула? Куда она затянула? Новая ячейка Новая ячейка Да что ж такое глаз чешется Куда она затянула? Это было просто на самом деле Вот когда появляется этот бластер Просто ну Чика она не особо быстрая на самом деле так, и что? Здесь появятся опять эти пацаны? На самом деле, я сейчас взял фонарик Воу-воу-воу, как отвратительно А кто мусор выносит? А что это тут за помойка? Вы как-нибудь организовали вывоз мусора? Как? Подожди Я спрыгнул А, логично <empre The> <belleline> То есть в какие-то места Грегори не может запрыгнуть, а сюда может. Ясно, ладно. Примем. Так, нам сейчас нужно, по всей видимости, вернуться как-то в главный холл. А, карта. Задание. А, включить генераторы 3. Опять эти генераторы, ну ё-моё. А, кроме генераторов, ничего не это? Не придумали? Узнать, Вы как вывести Чику в эксплуатацию. Заманить, заманить Чику. Забрать голосовый модуль Чики и сбежать. А, сбежать. Я понял. Я не сбежал еще. Да-давай. Что происходит? О, фаварик. Фаварик. И, о, вот ребенку... А, я могу Фредди вызвать? Ага, да. Че Фредди за мной не полез? Не пошел. Предатель. Что это? Непонятно. Ладно, двигаем дальше. Двигаем дальше. Я думаю, здесь будут, скорее всего, эти пацаны. Которые ходят за мной. По пятам. Ну, вот так. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу. Смотри, кто это? Блин, так-то крипово выглядит. А, вот это, вот это уже больше похоже на хоррор. Уже дальше какая-то, знаешь, это, струнки какие-то начинают дергаться внутри. Такое освещение непонятное. Фонарик мигает. Что-то где-то шевелится, дергается. Это уже, да, это уже... Это уже страшнее. А тут что? Это что? Это как? Это алтарь Чики? Алтарь имени Чики? Ой, смотри, сколько здесь всякого, всякой херни. А может здесь будут какие-то поломанные аниматроники? И они захотят мне... Ну, тут вот смотри, место для прятаться есть. Много причем так. Я вижу генератор. Один. Один генератор вижу. А где еще есть? Я бы изучил местность, чтобы понимать, где еще можно генератор найти. Потому что мне кажется, как только я запущу Один генератор Начнется жопа Я уже не смогу запустить Спокойно второй Так что я бы лучше Разведал бы как-нибудь Обстановку чуть-чуть Что это? А, это вообще не туда Так-то, так-то сейчас будет страшно По всей видимости По всей видимости, да Но я не знаю куда Ага. Так, один генератор. Карта. Камеры. Кто это? Подожди, Чиков, ста... Она не это. Не того. Она еще живая? Блин, да. Она вот ходит. А где мне еще за запустить генераторы? А, так она не может говорить же, я и это, вырвал голосовые связки. Так, ну, гу... ой, как отвратительно, слушай. Так, я сижу вот здесь. Скорее всего, мне надо куда-то сюда пройти. И чё толку? Я пройду туда, и чё? Где мне еще найти генераторы? Может назад идти? Это же карта. Если вернуться назад, там есть еще развилка В одну сторону Пока не очень понимаю Так, где она? Где она? Я сижу здесь Она вон там Хорошо, вылазил Достой, бластер Где она? Она преградила мне путь Бегу, бегу, бегу. Так подожди, куда? Угу. <смех> <смех> вот сюда, вот сюда. <смех> Нет, не сюда. А куда я запутался? Ну туда. Все. Вот сюда. Так, не знаю, где еще два генератора найти А, может, кстати Точно Идем дальше Идем дальше Вот так-то оно... Нет Ну, кто придумал эти дурацкие досечки, которые ломаются от каждого Блин, этого От каждого пердежа, блин Ой-ой-ой, не тоже. Вот это, вот это уже, ну, я уже говорил, похоже на хоррор, о, сохранение, замечательно, как, как это вы классно придумали Давайте после каждого генератора создавать сохранение, потому что, вот, солнцем, если бы можно было после каждого генератора сохраняться Ладно, да это я уже придираюсь, чё, нормально же играем, нормально играем Дают сохранение, бери, бьют, бьют сохранением, беги так, э -э -э, неоновый свет. Неоновый свет, он, кстати, к чекен относится. А, -а, а, так вот. Мы будем открывать просто каждый раз новую локацию. Так, давай я возьму на всякий случай. Хотя, блин, не видно ни хера. Давай, убьют и убьют. Ничего страшного, в принципе. Потому что сохранение, да, не, не надо лагать. Вниз куда-то. А, тут Hago. Интересно, когда дощечка Какая-нибудь даст это Да не туда же, Крэг Я не попал Я попал? Ладно Попаду еще раз Все, обойму не потратил Так вы как неудобно Ой, ничего не вижу Сюда? А, нашел провод. Нашел провод, вижу, цели иду к ней. О, блин, почему? А, кто вообще эти туннели тут нафигачил? Генераторы по ним раскидал? Прятаться? Да. Генераторы раскидал что-то по ним. Ну, это же это. Ребенок пораниться может? Так, иду обратно по проводу, а то запутаюсь нафиг. Хорошо, второй ген. Но, в принципе, после второго гена мы сейчас можем вернуться, сохраниться. Это не страшно. Страшно будет, если сейчас я пойду ее не... Где вот? Откуда она? Вижу, вижу. Но она зависла. Она что-то как-то затупила. Она немножко глупенькая, я понял. Бляха, я запутался. Я запутался. Все, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Все, можешь взять фонарик. Ага. Отлично, отлично. Пока справляемся хорошо. То есть э -э я заманиваю Чику. И после этого у нас с ней типа небольшие такие это, стелс, стелс экшен небольшой. Хорошо. А, а с каждым боссом так будет То есть я буду забирать что-то у него, а потом мне нужно будет проходить какое-то стелсовое задание. Что у нас? 30 минут. Ага. Это плюс чуть-чуть урежу Ну, давай, мы в этой серии должны с Чикой полностью разобраться Потому что, ну, как так Я же не буду сейчас на пол серии бросать ее Одну со своими проблемами и переживаниями Так, последний генератор Последний генератор ну, он так крипово сейчас звучит Так, давай сюда О, еще сохранение, отлично это же еще лучше Так, сначала заряжаю фонарик, повторяю тебе Потому что, чтобы когда мы загружались У нас не был фонарик полностью разряжен Ну ладно, ладно Сейчас смотри, что делаю Перезаписать последнее сохранение Да Ладно, здесь можно Здесь можно Что это сейчас исчезло Ой-ой-ой-ой-ой Тут посветлее хотя бы вот эти, блин, боты-охранники Они такие, блин, они Они бесполезные, они просто Они, это что за боты-охранники какие-то криповые Не понял Не понял сейчас, вы что? Вижу генератор Это генератор же А, нет. Это отвлекаловка. Вот туда мне надо. Блин, бежать так-то далеко. Тут ген. Вот он. Там мне по всем коридорам сейчас пройти надо, да? Если честно, я не вижу. Пусти меня, а? Отдыхайте. Отдыхайте, модмозель. Вот, а если бластера бы не, не давали бы, было бы намного сложнее. Было бы чаще прятание по этим, как по всем вот этим зонам. А так. Отлично. Сюда, да? понеска нас сейчас поймает. Все. Чика будет теперь блуждать там постоянно без голоса. Или что-то будет сейчас? Ну, я слышу, как она топает Ой, темно, вообще ничего не вижу Может, зря я яркость убавил Потому что подлакивает все равно Так и что? Подожди, крольчиха Слышал крольчиху где-то Твою мать, куда идти? Открывается? А, так открывается. 4.40. ё твою за ногу. Что здесь происходит? Что это такое? О боже. О боги. Что это за место? Можно мне как-то взять ваш подарок? Бля, хомуха, как, как неудобно. Ну давайте, напугайте меня Старый постер, хорошо, спасибо, что не напугали Вот если бы они напугали меня Было бы хорошо, было бы хорошо Это бы, я ба... бал бы игре добавил Хотя это было бы ожидаемо, да, на самом деле Ну, кто его знает Ой, вот этот момент, вот эта серия мне нравится Вот эта серия мне прям нравится, хорошо Не лагало бы еще, ну а, а, а так в сериях огонь Скажи же, сейчас было прикольно, да? Вот так немножко, хоть, не, хоть немножко жутковато было. Так долго идти. О, как отлично. На этом закончим? Или как? Или еще чуть-чуть побегаем? М? Я думаю а -а -а, вернуться и прокачать Фредди. Блин, фонарик не зарядил. А, -а, -а сам себе противоречу. Сначала же заряжаем фонарик, а потом все остальное. Есть что? Есть что? Там крольчиха шла. Ой, инструменты, инструменты. Возьми молоток, Грегори! Аниматроников, знаешь, как и молотком по голове, больно получать? Откуда тебе знать, блин? В руках тяжелее этой, как у мозаики, ничего не держал. И чё? И куда? И куда? Я никуда не могу. Я что-то здесь должен взять, реально? Давай я возьму Вот это возьму Что это? Почему? Что не так? Что нужно сделать? Ага Я поднялся наверх Сохраниться зачем? Ой, камеры, кстати, недалеко от нашей это Подземной в, а, Войти в хранилище В Улучшить Фредди в отделе запчастей Знал бы я, как в него вернуться здесь все перекрыто ты видишь что-нибудь я потому что вообще не вижу куда может это открывается реально спасибо спрятаться А, -а, а я просто с другой стороны открыл это так ладно Опачки тут кстати я этот подарок подымал но потом когда второй раз проходил что-то про него забыл так ладно ладно ладно ладно возьмем нам не жалко сейчас по идее как выбраться я могу на кухню обратно выбраться а зачем? Я могу сейчас через этих ботов Пройти, в принципе В принципе Сейчас, сейчас он покрутится Я пройду вон туда Сейчас, давай уходи Ага И все И все Тут нас Ванеска ловила Можно? Спасибо Прогрузить локацию как-нибудь Ой, дверями по лицу получать больно, Грегори так, отлично Отлично, сейчас поднимаемся а, Как нам в отдел улучшений попасть? В отдел улучшений Мы можем попасть через лифт Фред Фред, пошли а, Нам нужно сейчас Получается в а как, а как попасть? Подожди, в те комнаты Я опять забыл, как туда попасть Подожди. Там, где гольф Монти. Там, где гольф Монти, можно, по-моему, попасть туда. Да, вроде да. Хорошо, сейчас спустимся в отдел улучшений. А, прокачаем Фредди. И дальше будет видно. Дальше будет видно, сколько у нас время вообще по жизни. О, А, кто-то лайкнул, прикинь. Какие молодцы. Какие молодцы, лайки ставят. Лайки ставят. Лайки, овчарки. Знаешь, собаки такие. Порода называется. Вообще, кто придумал да, слово порода? Я знаю, в биологии есть род, класс, подкласс и всякая вот такая... Просто кому какой-то момент стало в голову ударивать, типа, так, сейчас мы разделим животных на семейство, потом разделим их на классы, подклассы, блин. И всякое такое вид, подвид. Так, секунду. Тут есть сохранение. Да. В первую очередь сохраняю. По идее, в этой игре сделано так все, что к концу игры ты можешь пробежаться и собрать вообще все, что есть в этой игре. По идее. Ну, в теории. Правильно? Хм. Как он меня не заметил, я сейчас не понял. Здесь есть что-нибудь? Я опять в э, Ване. Это, вот эти помехи ва, Ваневские, ва, Ванюхинские помехи опять слышу. Они меня так напрягают. Бургеры, давай. Я знаю бургеры. Игра такая есть. Ну прям начинает это колбасить меня. От крольчихи. Почему? И только из-за нее такие помехи. Сюда? Нет, подожди, а где? По-моему, отсюда где-то. Нет, ну там? Здесь? Я вообще куда пришел, блядь? Секунду, я на гольф Монте пришел. А, вот, вот эта фигня. Угу. Сюда. Да, это, скорее всего, гольф -монти. Да, все. Четко. А, готов поспорить. У тебя нет друзей. А, ну, я тоже готов поспорить. Готов с тобой поспорить, Рокси. У меня есть друг, Фредди. А у тебя? У с тобой-то есть друзья, а? Кто? Чика твой друг? Монти может? Так, отлично Пытаюсь вслушаться, пытаюсь вслушаться Давай, отлично Фредди здесь, да? Все, погнали погнали фредди а, лифт работает только у чики как нам сказали Ой, у чики урокси поэтому идем в кому-то рокси спускаемся там на лифте отлично все красиво получается кстати ванеска -то отсюда ушла которых две ванески было две ванески ты прикинь две ванески блин. будто мне одной мало было Так, а у Рокси тоже должна быть какая-то записка? Которую я не нашел. Нет? Так, давай подсередим Фредди. Блин, как Фредди сильно стал разряжаться, а? Это специально, чтобы в нем сильно долго не сидеть. Получается. Сколько время было? 4.40, да, по-моему? Ну, если 4.40, получается, нам остался час 20 до открытия. То есть нам до конца игры осталось-то, на самом деле, не так-то много. В следующей серии я хотел бы м -м, заглянуть в пару мест, которые мы не ходили. По карте посмотреть. И, ну, продвинуться по сюжету дальше. Хотелось бы, конечно. Сегодня мы вроде как бы не особо много сделали. Ну как немного, мы одну, получили одно из улучшений Одно из трех Как только получаем три, я так понимаю Это уже близится к концу тогда будет игра Но с Чикой проще всех было справиться По идее Тут сохранение, поэтому не должно быть Никакого этого Я на всякий случай Сохраняюсь, вдруг когда Мы с Фредди сделаем улучшение, произойдет сразу Какой-то неведомый нам этот как у, Коллапс Поэтому, поэтому, как бы, поэтому, как бы, на всякий случай. Так, Фред. Давай, улучшение чики. Ага. Опять кнопки сжать, да? Необходимо открыть грудную клетку Фредди, чтобы открыть грудную клетку Фредди. Демонтируйте его бабочку. Бабочка? А, хорошая Now работа. Теперь снимите на грудную пластину. Да я понял. Мне же говорит, чувак. Ч ⁇ как... Ч ⁇ светится квадрат? Well Ладно. Все, что ли? Хорошая Now работа. Теперь подключите горловые провода к новому голосовому модулю. Как? Ага. Я пропустил. Я, блин, пропустил <laughs> этот кусочек, поэтому Все Зачем это? И что И че? Завершение процедуры с помощью компьютера доступа А, ага, отлично Ну, блин, что-то как-то не хочется постоянно эту штуку делать И что теперь с Фредди будет? Нажмите R2 для оглушения других аниматроников с помощью голосового модуля Чики Да? Григори, это улучшение Деталь принадлежала Чики. Скажи честно, как ты ее достал? Когда, а, когда я до этого был на кухне, она упала в какой-то пресс для мусора. С ней все в порядке. Но. она все еще функционирует. Рад слышать. С новым голосовым аппаратом я могу настроить тональность голоса таким образом, чтобы оглушать аниматроников. Побежали побежали фредди ну, в принципе нам только на лифте надо успеть доехать и все хотя там можно было выйти в главный холл ну, ладно пойдем наверх я думаю должен лифт успеть доехать к этому времени должно успеть фредди фредди такой криповый голос стал 56 56 так, а, должны успеть. Должны успеть, обязаны просто. Я вижу, что 4,56. Нормально. А, по идее, сейчас 5 часов. Ну, до 6 часов меня же луна не будет кошмарить. Или игра после 6 уже начнется тоже. Продолжится. Точ, точнее продолжится. Этого я не знаю. А, спасибо. А, подожди секундочку. Луна, луна, не кошмарь меня. Все. Узнать, как можно остановить Рокси на территории гонок Крокси. О, еще задание появилось. Я очень рад, что ты успел вернуть на зарядную станцию, Грегори. Улучшение установлено, теперь я смогу пройти на территорию гонок Крокси. Я давно там не был, но может там тебе удастся найти подсказки, как можно справиться с Рокси. Так, пойдем сохранимся в комнате Фредди. А, и на этом закончим. И на этом закончим. Неплохо, много чего сделали в этот раз. А. Вот, вот, я могу оглушать аниматроников. Отлично. Джойстик сел. Джойстик сел, как он мог, так предательски сесть не вовремя. Ладно. Так, отлично. Сохраняемся. Сохраняемся. Хорошо, вот сегодня хорошо, сегодня хорошо, сегодня мне серия нравится больше, чем прошлая, где мы просто бегали, стреляли и не понимали, почему нельзя было включить прицел. Почему нельзя было включить прицел, вот если бы можно было бы, было бы в миллиард раз проще. Да, Фредди? Фред, не-не, я к тебе не пойду, можешь закрывать, хорошо. А ты что, тоже такой уж весь грязный, чумазый? Помнишь, мы когда начинали, он был такой чистенький, аккуратненький? Пачкайтесь как-то быстро, ну...